общей обстановкой в стране, в связи с военной операцией. Просто в такой период люди не хотят устраивать масштабных празднований. Многие опять же уехали за границу и людей, платиспособных людей стало меньше. На самом деле это да, влияет, спад он есть